Добрый день! С вами Дана Бенуа и канал Мои Растения. Сегодняшняя тема Монстера пистра листная, уход за ней в домашних условиях. монстеры вариегатная очень красивая лиана. Это растение пленит своей красотой формы листа и его окраса. Те, кто собирают коллекцию тропических экзотических растений в первую очередь приобретают эту красивую монстеру. Уход и содержание в домашних условиях. Грунт. Грунт для монстеры не должен быть плотным и тяжелым. Подойдет торф с озерным сапропеллем. Добавить необходимо перлит или вермикулит. Корневая система монстеры крупная и быстро развивается, поэтому необходимо раз в год проводить перевалку или пересадку и пересаживать в емкость чуть большую, чем корневой ком монстеры. Монстера в осенне-зимний период не спит, но все же пересаживать или делать перевалку необходимо в весенне-летний период. Полив. Монстеры не любят обильный полив, но любит влажный воздух. Поливать монстеру следует не по дням, а по мере высыхания грунта отстойной водой комнатной температуры. Грунт должен быть влажным, но не мокрым. Также избегайте пересыхания грунта. У монстеры в таком грунте быстро высыхают корни. От перелива монстеры быстро загнивают. Опрыскивание и влажный воздух монстеры очень любят. Необходимо с листьев растения смывать пыль. Это можно сделать, промыв листья теплой водой под душем но так, чтобы вода не попадала в горшок. Освещение. Монстеры любят свет, но и в тени чувствуют себя хорошо. Под прямыми солнечными лучами листья монстеры будут быстро терять влагу и начнут подсыхать. Также не исключены ожоги, поэтому монстеру следует держать или в светлом, или в тенистом месте. Если окна вашей квартиры выходят на север, не бойтесь, Монстера не потеряет свою варигатность и не станет тускнеть. Она прекрасно чувствует себя в таких условиях. Температура воздуха. Температура воздуха для Монстера подойдет от 20 до 25 градусов. Можно чуть ниже, можно чуть выше. Не любит холодный воздух и сквозняков. Удобрения Удобрения для монстеры пестролистные подойдут только минеральные. Органические удобрения для варигатных растений применять не рекомендуется, так как при их использовании начинает пропадать варигатность. Размножение Монстеры можно размножать черенками. От большой монстеры, как правило, срезают макушку с точкой роста и помещают в емкость с водой для укоренения. Также для размножения используют черенок с одним листом и одной точкой роста. Срезанный черенок с листом помещает в емкость с водой для укоренения. Можно использовать кусочек стебля без листа с одной точкой роста и поместить в грунт, но без парникового эффекта. А на этом все. Если вам было все понятно, жду вас в следующем видео. Пока!